всем привет вот увидел в продаже диод 638 мм. 2,5 Вт 2500 мВт и решил, короче, его прикупить так себе думал, мало мне 900 мВт ну что там, Красный да? кражоспектр -кра -кра ну чё ж вот так он выглядит давай фокусируйся Вот так он выглядит, диод защиты стоит, то есть на нем стеколочка стоит, то есть можно использовать в открытом состоянии, но с охлаждением, естественно. Вот так выглядит кристалл, вот такая, в общем-то, красота. Так, ну чё ж, диод я приобрел, к нему также приобрел клиниматор. короче вот здесь вентилятор в комплекте так вот корпус выглядит сам вот телефон реально задолбал так вот так так ну чё ж, что ж вентилятор насколько здесь вольтов -то. 12 вольт идет в комплекте да вот так так, сам теплоотвод, калининирующий Кли... диод. Здесь вот такая фигня. Сюда наворачивается для, для красоты и... Чтобы да, лишнего отражения не было. Сам. Так, телефон -то. Сам теплоотводящий модуль, вот он. Ебать. Вот так он выглядит внутри. То есть сюда ставится диод, а сверху эта фигня заворачивается. вот Так как там? Так, ну чё ж? Сюда линза, естественно. Линзу, линза, конечно, здесь для синего стоит. Вот так она закручена. Лин стоит для синего. Для синего лазер стоит. Потому что для красного я не нашел. Но для красного мы скрутим 638 нанометров. Пока что. Вот так. Выглядит линза. Линза для синего. С синего. Так, а что ж... Накручиваем ее опять и откладываем тоже. Так, здесь болтики, конечно, в комплекте. Ну и прочая-прочая фигня. Так, приготовил проводок для нашего лазерного диода. И сейчас мы его будем напаивать. Так, паузик у меня включен. И выдергиваем. Вот такая вот не жопа. Так, чтобы особо его не дергать, не, не тискать, байон. да, на вот у Ну чё ж, ничего не поделаешь. Бывает такое. так он, как он будет ложиться сюда. Засовываем сюда вот эти проводки нафиг. Вот, вот, теплоотвод. Ну чё ж. Диод вот сюда. Сейчас воткнем вот эту фигню. А, Замурчательно. Так, блин, какой-нибудь кембрик, блин, еще, блядь. Подготовился, не подготовился, Хай не хайнать. Хайну поймешь, короче. Вот, кембрик, благо он здесь бы под руками мне казался. Я привык вечно искать еще нафиг. Да, у меня походу болезнь такая на тему. Вечно все искать. Не могу путь подготовиться. Ага, и хватит Так, ну чё ж. Берем плюс. Да, у меня плюс те... кислота стеариновая. Довольно-таки старый плюс. Так, где-то нафиг. Вон его. О! Ах, это напаенники есть. Вот ее. Так, один залудили. Так, ну, в принц, принципе. В принципе, не знаю, какой здесь плюс, какой минус. Что-то здесь ни хрена не подписано. залудили. Думаю, столько будет достаточно. Тестером, кстати, измерять не буду. Диод все равно будет защищен, то есть он не сгорит от статчика. И по старинке. Это будет у нас якобы минус, а это якобы пусть будет плюс. Там в случае чего перемычку прикрепим. на ту и на эту, чтобы паялся полегче. Так, и начинаем. Так, все бы ничего. Прошло успешно. Первый контакт. Мы припаяли. Еще, блин, второе блин. Вроде все бы прошло без свечка без одренки. Теперь паяем второй. Вернись. Ну-ка, замечательно. не припает самофлюз налипне дай бог его попадет. будет будет вообще коллапс нафиг здесь что-то какая-то жопа нафиг сейчас давай чуть, -чуть попробуем исправить То ли флюса не хватило ему, то ли еще что-то. Короче, как-то припаялся, не особо, не особо хорошо. Так, а вот теперь самое то. Теперь самое то. Да, напоминаю, эта штука стоит... Четыре рубля с чем-то. Не знаю, бушный или новый, но вроде как новый. Написано ни разу не использованный. Только что с конвейером. Сделано в лучших традициях. Да-да-да. Проверять здесь, кстати, желательно бы много проверять. Чтоб ничего нафиг лишнего. Чтоб, как говорится, все держалось наверняка. Потому что его, если что, допустим, где-то пруд появится, выдирать его потом, что-то не особо, желание особо, желания особо не возникает. Так, ну чё ж. На всякий случай еще пропадем тот контакт. Что-то он как-то ну, не нравится нам. Вот теперь вроде бы идеально. Честно скажу, не каждый день поешь такие дорогие вещи. Вот телефон, вот сдолба реальный телефон, фигня умается. Так, ну ч ⁇ ж, надеваем кембрики. И где-то у нас была наша любимая автогеновая зажигалка. С помощью которой это все дело делается. Опаньки. Вот. зажигалка. Такая она красивая, такая она флюоресцентная. И поехали. увлекаться не стоит, ну вот, в принципе, пол дела не уже. Так, что теперь, приступаем к самому интересному. Берем теплопроводную пасту, у меня вот в данном случае вот такая, мне она очень нравится, термекс, термакс называется. Так, и чё ж, надо ее чем намазать, зубочистки у меня нету, мазать чек почему очень удобно и где-то надо найти отверху плоскую, и маленькую плоскую отверху, вот она еще прям я его закрою а, еще вторых вторые пассатижи надо будет, короче, короче, полный коллапс, нафиг благо они где-то здесь рядом отнаривают так, ну че ж, открываем пасту. Нам немного намазываем сам диод. Диод красный, 2,5 ватта, поэтому он нафиг за раз греется. Довольно-таки существенно. Так, сейчас я приближу. Он просто реально существенно греется. Чтобы он грелся хотя бы чуть-чуть, поменьше. Точнее, получше этого тепло, мы его намазываем теплопроводной пастой. Хотя, вроде говорят, что это не обязательно. Да и в принципе, что там говорит? в принципе, китайцы не особо ты их мажут. Но я думаю, лишним не будет. Так, чушь. Да, опять слава паразиты Чем же, зачем... О, красавец встал. Как бы теперь вот под, под фигню по бокам убрать. О, как будто здесь и должен быть. как красотища. Короче. Медленно-медленно заворачиваем это чудо природы. За провод свобод не тянем. Вот так. Подтягиваем. Так, а теперь, короче, что мы сейчас? Сейчас, я беру, сейчас возьму вторый ниже. Хотя куда-то опять съеп-съеб-съеб, съеб, съеп, съеб съеб, съеб, съеб. Да. Да, вот вот она нам еще пригодится аккуратненько берем и затягиваем таким вот макаром прокручивать не стараемся акво затянули отлично так чтобы он не налетел всякое говно. В курсе туда. Кстати, надо на всякий случай то Твой пружину вот захренать путь будет. Потому что фиг, знает, какая-нибудь шляпа еще налетит, нафиг-то. Сразу говорю, от синего нежелательно бы ставить. То есть, если вы забудете, будет опять при отражении в кристалл самого лазерного излучения. И, ему, и он может сгореть. Не сто процентов, прям, прям так сразу, да? А просто такие случаи у меня были. Лазер, от перетражения сгорали. Так, ну ч ⁇ ж, это мы собрали. Парень, все идеально. Все идеально. Так, ч ⁇ ж, мы сейчас намажем его и закрутим. Там вот дырочки. И, ч... И чё то ни одного прямо этого самого. Болочка нифига нету. А хотя на. Хотя вот нашел. Граверную болочку бул... не нашел. Прикольный такой. нас что-то здесь не особо стали баловать. Но нашел гравионный болотик. Бул... Стоять нафиг. Так, ч ж. Фу, блин. Сначала.. Нет, здесь резьба. Хотя. Может быть, там еще есть один. Нифига нету. Не балует нас. Не балует. А если сюда закрутишь? Да, в принципе, его обдувать нечем. А линзу как-то надо закрутить туда. То есть надо, чтобы и оттуда работал, точнее теплотвод, вот если сейчас куда вот так закрутишь, придет, как фокусировать, а сразу думать. Хочешь, чтобы и фокусировать было, можно, и охлаждал. Закрутим, как он не должен быть. Что мы делаем дальше? Так, вроде все подходит, но есть одно но. Как менять линзу до сих пор непонятно. Поэтому. Ну, то есть не хочется мне туда отверкой лезть, а хочется сначала сфокусировать его, как мне надо, а потом, возможно, переставить. Поэтому, наверное, поэтому сделаем его пока вот так. Выкручим эту фигню оттуда нахер. Пока. Поставим в начало. у нас будет вверх пометь сразу что то вверх диода Такой вот черточкой помечаю обычно загоняем туда а здесь уже да здесь уже проводные Здесь уже можно добротно намазать, так сказать, от души. штука не дешевая, будет греться довольно-таки сильно. Особенно вот эту часть лучше намазать, его задницу. Хотя, в принципе, лучше еще намазать. Намазываем здесь не жалеем. Короче, домазала его самодуль вот он такой красавец получился сейчас вставляем его сюда вот хорошо прям здесь так, да, где у нас вверх-то что-то я его неправильно вставил а это у нас низ должен быть вверх у нас вот а. сверху вот черточка так берем драйвер самое берем блок питания вот я так вот блок питания у меня есть от лазерного модуля который пришел как с алиэкспресс 12 вольт он подрубаем его так и включаем посмотрите хотя бы как он работает драйвер да что-то он что-то еле-еле прямо тут закрутился вентилятор тут слабовато как-то закрутился прям еле-еле так ну ч ⁇ ж берем какой-нибудь левый шнур в данном случае вот такой у меня от лазерных модулей остались такие, точнее тоталовским был, который я его просто обрезал. вставляем туда, где должен подключаться диод, в данном случае вот сюда. туда куда должен подключаться диод подрубили так и берем обычный диод обычный не лазерный обычный крас красный диод алиэкспресс вот который заказывал может другой можно люб любого цвета так как мы не знаем какое здесь напряжение сейчас Чтоб крыса и как, какая мощность выходит. Таким простым методом можно, как говорится, убедиться. диод конечно, может, может сгореть здесь, конечно, здесь очень дохрена выходит. Так. Это у нас что? У нас минус здесь. Но ничего не происходит. Вообще ничего не происходит попробуем поменять полярность вот так вот и тоже ничего не происходит так, так и если ничего не происходит откладываем его нахрен в сторону и берем уже тестер тогда то есть те самые резисторы вот эти они могут выкручены быть на всю ну то есть в нулевое положение поставлены Берем тестер и так черный к черному. Так, синий к красному. У нас показывают нули. Вообще вот просто ничего не показывает. Теперь резистор, где написано VR, V вольт. Начинаем немного подкручивать. То есть самое. Чтобы хотя бы что-то у нас появилось на тестере. Вот появился значок минуса. Это значит то, что это самый черный здесь провод у меня. Он вовсе нифига не черный. Он должен быть красным. Поэтому мы меняем полярность. И вот. Вот так еще куда не шло. Значок минуса исчез. Но вольт по-прежнему мало. Нам нужно 2,5 вольта. Как написано у китайца на сайте. 2,5 вольта, 2,8 ампер. Откручиваем. Много крутим. Вот, один появился. Вот 2. 2,9. О, Во. 2,5 вольта. Так, ч ⁇ ж. Будем надеяться, что часто уже дело точно загорится идет диод, диод то ведь 3 вольта так тестер конечно можно не соединять особо-то так так как у нас черный это плюс здесь особо какого хрен тогда делаю? тестер вообще убираем нафиг тогда покажет то есть правда который от драйвера ну короче нафиг вот сейчас тестер вообще убираем просто подрубаем к диоду черный у нас плюс значит его к плюсу ну, у меня это у вас вот диод слегка загорелся это уже начинает нравиться просто дает признаки жизни То есть 2,5 вольт мы выставили. Сейчас попробуем добавить ампера. Нам надо 2,8 ампера. То есть если я вот этот резистор якобы подкручу, его должен загореться ярче. Во много раз ярче. Ну, по крайней мере, я так думаю, что должно загореться. Тотел, замкнем, посмотрим. Мега работает. И начинаем накручивать. Сразу говорю, тестер пока не подключен, вообще не подключен тестер, поэтому он будет показан, или пока его можно убрать. Смотрим диоды именно. То есть начинаем накручивать его. Диод ярче не горит вообще. Теперь начинаем скручивать в другую сторону. Посмотрим, будет ли меняться вообще яркость диода. Так как вольты у нас выставлены, нам нужно выставлять ампера чтобы видно было, что крутит, Да. Вот это резид, что кручу. Идет по-прежнему не прибавлять, не прибавлять яркости. Значит, крутим дальше. погас то есть получается в ту сторону убавление получается в сторону театра попробуем немножко прибавить потихоньку начинаем прибавлять вот диод еле-еле прям загорелся то есть можно сделать чтобы он еле-телел даже то есть сколько ампер мы не знаем сколько вольт мы знаем то есть убираем диод. То есть, значит, если ампер мало, вольтажа как показано. Но теперь я еще чего хочу сказать. Я тут подумал это самое, то что вот этот блок питания, который я сейчас использую, он сам 2 ампера оказывается. Она. Ну то есть Хреза вдруг, вдруг он действительно не справится. Поэтому я решил поменять блок питания и взять вот такой вот от лазерного проектора, вот такой вот лазерный проектор Big Dipper на всякий случай, чтобы ну мало чего, я же его время от времени подключаем его, И опять берем диод Самый. Если диод, конечно, будет ярче гореть, то изначально, конечно, блок питания помощнее надо брать, а не вот такой, как я брал. Нет, диод горит также, прям вот как с тем блоком питания так и с этим. То есть теперь можно уже смело подрубать лазерный модуль. Вытаскиваем вот эту штуку вообще отсюда. Где он нафиг уже, уже Положил куда? А, вот он. Так. Берем лазерный модуль. Диод уже нам, в принципе, не нужен. Так. Я вот здесь разрезал, пока у меня телефон здесь глюкнул что -то там недостаточно было памяти у него. Я так понял. И втыкаем его питание. То есть, а в разрыв вот этому лазерному модулю втыкаем тестер. То есть тестер мы ставим на предел измерения 10 ампер. Так. Это мы тоже перетыкаем на измерение 10 ампер. И сейчас начнется самое интересное. эти провода нафиг? Сейчас будем. Подрубаем один конец красному. То есть мы сейчас не будем не напряжение мерить, а силу тока мерить будем. В принципе, это и есть напряжение. Так, ну ч ⁇ ж. Конечно же, нам подрубить. Ну, так как здесь мощность сейчас маленькая, должна быть. Надо вот все лишнее убрать подальше. Но в кадр не убивался. Так, Блин, зафиг, за, расколочу все. И врубаем. Лазер не горит. И, кстати, я перепутал полярность. А получилось, что я перепутал полярность. То есть, надо вырубить и поменять эти провода местами. Либо, может, было на тестере переткнуть. Но я сделаю так. вот мы включили все лазерный диод не горит просто не горит начинаем прибавлять мощность напряжение там мы знаем сколько уже у нас То есть, тестер по-прежнему укажет нули. Мы крутим, крутим, по-прежнему укажет нули. Хотя диод, обычный диод, он по такой настройке уже тлел. То есть, если это ампераж, то есть, может подкрутить немного вольтаж. Вот подкручу вольтаж, тогда можем покру... сейчас я выкручу вот этот на всю в ту сторону, в сторону увеличения и будем уже регулировать вот этим резистором, потому что если а вот, мальчик, загорелся. Этот немного крутанул, прям немного вообще. Вот если его назад убрать, он погаснее? А нет, тлеет, тлеет, тлеет. Давай вот так оставим, пусть тлеет. Накручиваем вот этот, нам надо 2,8 ампера. крутим крутим крутим не, у нас ничего не меняется вообще ничего Тесты. то есть докрутили мы его до конца диод еле треет теперь будем потихоньку подкручивать вот этот то есть, если здесь появится ампераж какой-то, мы будем пытаться его установить уже. Вот я сейчас начал прибавлять, диод начал разгораться. Вот я прибавляю уже. Еще, может, так сказать, одного ампера даже нету, а уже... Дю... И вот начал светиться. Вот. 0,8 ампера. И прибавляем, чтобы хотя бы 2 было. Точнее 2,5 оставим. Не давай 8, а 2,5. Два с половиной. Вот уже появился луч, кстати. Да-да-да, уже уже, кстати, он начал ярко светить. Я, вот я вам покажу. Появились вот такие три точки уже. Сейчас направленный на прожектор, сверху который Вот. Вот это вот дифракционное пятно, то есть там три многомодовых площадки. Так, ладно, продолжаем прибавлять до двух с половиной ампер. Два. Прибавляем, прибавляем. Так, там надо 2.8, но ну, мы вот оставим 2.5. Вот 2,6 ампера. Но, кстати, модуль стал греться уже. Не помешает, конечно, врубить охлаждение. Точнее попробовать его врубить. Вот я врубил охлаждение, модуль, кстати, в существенно грец довольно-таки. То есть 2,62 Ампера мы выставили. То есть теперь надо попробовать измерить, какой здесь, сколько здесь вольт теперь идет, накрутив И этот резистор. Выключаем все это дело. Уже больше ничего не трогаем. Скручиваем провода вместе. Уже прямой должен работать. И когда мы в следующий раз его подключим, поставим пока вот сюда его. Нам уже надо выставить. Ну, точнее, мы уже будем знать, сколько вольт, сколько ампер он питается. То есть, опять подрубаем те тестов. Это ставим назад. То есть, и опять на 20 вольт. Черный, черный, это у меня здесь плюс на этом проводе. Поэтому... А красный это у меня здесь минус имеется вот на этом на этом шнуре не на лазере на лазере все правильно так ну чё ж включаем розетку и смотрим сколько здесь то есть мы накрутили до до 3 3 7 вольта то есть он работал то есть 2,6 ампера с чем-то, и 3,75 вольта. Попробуем выровнять до 2,5 вот этим резистором. Все-таки там так написано. Мы ведь верующие, верим китайцам нашим. Все-таки как? За такую цену 2,5 ватта. Наверное, моя мечта детства было. То есть его вот в ту сторону кручишь и нифига ничего не меняется. Может быть, я опять что-нибудь не подцепил? Да нет, вроде что, подцепил. То есть вот кручишь назад, ничего вообще не меняется. Полный ноль. Крутим, крутим крутим то есть крутим сторону убавления вот что-то изменилось 0 и 53 там какие-то два с половиной Три, четыре. Так, вставляем ровно два с половиной мультика. Как написано? нашего друга на китайце. Да, если, конечно, циферка будет прыгать, будет, естественно, прыгать мощность самого излучателя. Конечно, она незначительная, глазом вы ее не увидите, сразу говорю. Но стабильность... Здесь, конечно, превыше всего. Вот хрен с ним. Пыстрее. Два и пять. Какой-то там один хрен с ним. Один сотый какой-то, бля. заразами конечно нет это не критично сразу говорю это не критично можно и 2 и 6 выставить вот так оставим что теперь опять врубаем сам так и будет тикать зараза и теперь мы подключаем лазерный диод. Сейчас уже лазерный модуль, не лазерный диод. Ну что ж, должно быть все. Можно так сказать, забубенно. Рубаем. Ни хрена нету. Сразу говорю, вообще ни хрена нету. Он где-то там тлеет, нафиг, где-то там далеко очень. То есть, просто нихрена. То есть, попробуем прибавить этот резистор. Амперы мы уже трогать не будем, мы их выставили. Нафиг нам их трогать. Хотя, вольта мы тоже выставили. Точнее, ничего мы здесь выставлены. Да, вольта. На этом мы вольт выставляли, получается, уже. На этом тогда ампераж, на этом тогда вольтаж уже. То есть подкручиваем вольтаж. То есть, получается, мы уже в свой предел уйдем, который выставляли так долго. Вот он начинает разгораться. Ось. Я уже кручу довольно-таки много. Говорит. Но он что-то не особо спешит ярко гореть. Вот. Вот сейчас он начал уже гореть поярче. Уже вот появляется луч у него. Да, не конечно, нежелательно. Давайте. Вам покажу вот уже у него появляется лучик вот так она вам лучше будет видно то есть ампераж мы выставили получается мы накручиваем вольтаж Точка становится уже более яркой. Вот. Я покажу, какая здесь точка уже с каждым оборотом она становится все более яркой. здесь линии. Линии трех площадок многомодовых. я накручивает резистор сразу изменим никаких не вижу греет точнее даже уже жжет если направить на, ну, как сказать, на борту на подбородок, точнее, уже даже жжет немного. Но это совсем не его. Вот этот выкрутил до конца, вообще до конца его выкрутил. Вот этот. И чё ж? Смотрим, как вообще все это дело работает. Вот так. Вот такая вот точка тройная сразу включу светится ярко кстати модуль стал очень довольно сильно греться поэтому лучше его конечно на холашке не выставить экспериментов можно конечно попробовать накрутить резистор поменьше то есть убавится яркость но я сейчас свет покажу как. как вообще в темноте светится вот он так светится в темноте сразу говорю С светится он уже красно. ну то есть не как 700 милливат, да, а уже бо более луч и сама точка более красная, чем 650 нанометров напоминает. Так, сейчас я возьму, возьму телефон и покажу как сразу говорю дымить я ничем не буду, то есть это самое дыму лучше я вам не, не смогу показать просто-напросто не, не хочется ничем дышать вот такой вот фонарик такой красивый фонарик яркий да как звезда сейчас скажу но фонарик вот его дифракционное пятно такое тройное Точки? Точки греются, раз говорю. Кстати, лицо представляешь, приятно очень. <laughs> очень приятно. Такой. теплые Теплые такие лучи. Конечно, как-нибудь я сниму видео. Честно говоря, мне очень лень. Очень лень. Просто очень лень. Как из полоски сделать точку? Да. Я действительно раскошелюсь и сниму это видео для тех, ну кто все-таки мечтает это сделать, так сказать. Потому что линзы довольно-таки недешево стоит, чтобы преобразовать полоску в точку. Но я все-таки. Как-нибудь. Попробую снять это видео. Это также будет применимо к синим, и другим, у которых есть дифракционное пятно полоской. Да. Конечно, скорее всего, будет не один вариант, скорее всего, будет два. Будет еще, скорее всего, на зеркалах. Но это все, есть. действительно я соберусь это делать. Так, ну что ж. Скажу. Всем пока. Кстати, кстати, сам модуль освещает комнату довольно хорошо, подойдет для подсветки, запросто подойдет, запросто подойдет для подсветки, только, конечно не знаю где конечно с такой же полоской синий си си зеленый эти но синий найдешь но там но я не видел таких синих где вот тоже три площадки будут Чё, всем пока точно всем пока